Обыкновенная пищуха, маленькая птица из отряда воробинообразных. имеет изогнутый клюв, фигурные коричневые надкрылья, белые подкрылья. Очень интересно то, что жесткие хвостовые перья пищухи, помогают взбираться вверх по стволам деревьев. Обыкновенная пищуха является широко распространенным представителем рода, гнездицы в лесах умеренного климатического пояса, практически на всей Евразии от Ирландии до Японии, ее общий ареал имеет площадь около 10 миллионов километров. Эта птица предпочитает старые деревья, обитает в хвойных лесах, особенно в зарослях ели и пихт. В европейской части России пищуха предпочитает хвойным лесам, широколиственные и смешанные лес. Характерным для пищухи движением являются мышеподобные передвижения короткими рывками, вертикально по стволам и толстым ветвям деревьев, с использованием длинного жесткого хвоста, и широко разведенных ног в качестве треугольной опоры. Обыкновенная пищуха является оседлой птицей в западной и южной частях ареала, но некоторые северные птицы зимой перелетают на юг, а особи, гнездящиеся в горах с наступлением морозов, спускаются на более низкие высоты. Обыкновенная пищуха начинает размножаться в возрасте одного года. Делает гнездо в дупле, трещинах деревьев или под корой старого дерева, иногда для гнездования используются трещины в зданиях. Старается делать гнездо невысоко от земли, от полуметра до четырех метров. Типичная кладка насчитывает 5 или шесть яиц, откладываемых с марта до июня. Иногда пищухи делают две кладки, но чаще всего только одну. Питается преимущественно насекомыми, но также и другими беспозвоночными. В питании преобладают яйца пауков и насекомых, куколки и личинки, которых птица извлекает даже из узких и глубоких щелей деревьев, прыгая по стволам снизу вверх по спирали. Закончив осмотр дерева, она перелетает на низ другого. В отличие от поползня, никогда не спускается по деревьям вниз головой. В холодные зимы обыкновенная пищуха может добавлять к своему рациону небольшое количество семян хвойных пород. Самки питаются преимущественно на верхней части ствола, в то время как самцы на нижней, Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что при отсутствии самца одинокая самка питается на меньшей высоте, мигрирующие птицы могут лететь днем и ночью, но общий объем миграции обычно маскируется благодаря наличию местных оседлых популяций, эта птица зимой ведет одиночный образ жизни, но в холодную погоду в хорошем убежище могут формироваться стайки.